Ее нельзя никак поймать. Четыре были бы все усилия, но прыги в еном внесли зайдь. Все напрасно, порывали слезы, и страстный взгляд, и томный век. Неподкупная угрозы, Куда ей сдувалось, летит. Позвонили мне, говорит, вот. 8 марта тема женская, журналу нужны объекты подходящие. Я потянула время немножечко, а потом продумала себе костюмы. Условие было, что только с баяном. И я захожу, конечно же, каблук, конечно же, узкая юбка, локоны. И на меня так гляну, и типа, это на обложку. Я сначала хотела обидеться, ну как это? Я же все-таки в возрасте, я же все-таки преподаватель. Стрелы, там брови, это плойка. Это, это мне не, не родное, но раз, допустим, в месяц я могу потерпеть. К самой поездке я э, готовилась очень тщательно. Я брала уроки танцев, дефиле. Я немножко эгоцентрична, и когда я в центре внимания, я чувствую себя королевой. Идут блины. это да. С возрастом там можно не бороться, нет, его надо принимать и стараться удержаться вот на плаву, что называется. Ну, на каблуках, в данном случае.